Ну уже не в первый раз благотворительный фонд Добродуши из Санкт-Петербурга оказывает помощь нашим пунктам временного размещения, беженцам, которые прибыли из Луганской, Донецкой, Народной Республик. И хотелось бы, наверное, сказать от лица администрации Курской области, от лица всех беженцев большое спасибо Екатерине, президенту данного фонда, который постоянно оказывается действием на постоянной связи с нашим регионом. В первый раз были привезены вещи, спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности. Ну и также продолжается эта работа и дальше. Что необходимо нам предоставляют, даже детское питание нам предоставляют, памперсы, и зубные пасты, щетки. Ну, в общем, такое самое необходимое, что тоже предоставляется нам. Так что большое спасибо всем, кто участвует здесь, принимает участие, помогает нам. Вот там начали обстреливать уже опять по городу после затишья. Падало недалеко от нашей квартиры, из-за этого мама решила эвакуироваться в Россию. Это группа спортсменов, дзюдоистов. К нам, к нам приехал их тренер, он сюда приезжал на сборах, когда был здесь, именно в Олимпийцы. Понравилось, его эвакуировали Варел, он как бы вышел с нами на связь. Как бы захотел сюда, с ним еще было три воспитанника, там ну, в Орле эвакуировались. Я говорю, ну как бы решайте вопросы с МЧС, он там все созвонился, они ему дали добро, он сюда перевелся. А потом что я сижу, у меня там как бы, дети, можно еще детей. Ну, как бы, мы эти вопросы не решаем, он сам МЧС все решил, как бы их там вывезли и к нам доставили. хорошее впечатление тоже тут и выгулять можно все необходимое есть все есть если что-то надо будет нам еще выйдет у нас все есть